Всем привет, друзья, это третья часть по Евротрек-Симулятору-2. Продолжаем возить груз по Европе. И сейчас мы поедем в Вену. Из Брона в Вену. Расстояние у нас километраж это 147 километров. Везем мы сыр 8 тонн, 18 тонн. Едем мы сегодня на Мерцедесе. Я снова поменял расположение руля, теперь он будет стоять, наверх, так всегда. В принципе, это даже лучше было, чем в прошлый раз, и когда мы в первый раз, в общем-то. Так стоит нормально, мне не мешается, меня полностью будет видно, и руль тоже будет видно. Так что вот так вот будет он стоять. А сейчас мы уже поехали. продолжать ехать. повезло на зеленый цвет попали. все. Сужение дороги нас уже пошло, но я уже об этом переместился в я можно я что-то как-то мне пиляет руль Снизи скорость этого чуть ли нас не унесло в забор в Заправляться нам пока что не надо, не нужно. Спать нам тоже пока что не надо, потому что у нас не такой уж и длинный рейс получается. И сколько мы всего получим? Почти что половиной тысячи евро. 2391 Да. Заправляться нам не нужно. Так что, просто будем ехать. Так, здесь уже... А, нет, все, Это маленький участок, там где 70 надо было ехать. Тогда будем ехать к обычной скоростью 80 км в час. пусть он вот поедет вот сюда все вот. все да, можем спокойно ехать ладно нам еще вырубить а ну нет, ну нет здесь нормально Не предупреждаю, просто будем выезжать и дальше ехать. Так вот. Осталось ехать совсем немножечко. Буквально 92 километра. Надо будет какой-нибудь уже. Километраж брать уже побольше, чем 150 километров. что взять такой на 200 километров. Но надо его еще выбрать куда. Куда нам путешествовать Чтобы открывать абсолютно всю карту, находить кадровые агентства и, собственно, автосалоны я не помню. Вроде бы мы открыли один автосалон. Или два. Надо будет потом просто посмотреть. Так что надо еще будет параллельно с этим выбирать грузовик. Который мы будем покупать. Всё, снижаем скоростью. И нам снова поворачивать. Все. 50 надо ехать. Давайте поедем 50. Почему бы и нет. Мы будем нарушать. Поехали. Здесь нам до 80 есть маршрут, где-то километр в час. Нет? 130 можно ехать. Неплохо так неплохо. Но мы не будем разгоняться. Будем ехать вот 70, значит будем ехать 7. А, нет, здесь 100 Значит, бензин 10, да. Поворот не просто круг. Само 50 метров сейчас. Здесь 90 сразу. Давай, едем. Так, все, поворотник. Вырубайся. 25 километров осталось ехать Разгоняемся уже 95 сейчас будет километров в час Наверное надо опять поворачивать Окей. Снижаем скорость 50. Так, все, 70 можно спокойно ехать. Вот опять смещаемся. Так, сместимся. И здесь уже можно спокойно ехать. 130. Но, не в нашем случае, потому что нам снова надо уже съезжать. Так, в 50 ехать. И 4 километра всего лишь осталось ехать. Так, здесь не будет у нас автосалонов. Ну или... Так. Есть. Но... Нам вообще не по пути дальше. Не будем заезжать. Поворачивать. Спокойненько. Ух, тут, тут, тут. Не врезался. Я ее очень не врезался. Так. А снова поворачивать. Неплохо так-то. Буквально два километра нам осталось ехать. Спокойно едем уже, не напрягаемся, и едем в 60, когда разрешено в 50, да, нам сейчас надо будет поворачивать. двигатель и все да. базовые частью 46 мм 2361 и опыт остается 46 бонус навыка 30 евро и бонус заманированный 15 того 2 ну почти 2400 евро мы заработали 161 опыт того у нас почти что тысяч евро. Итак, все. Поездку совершили. Всем удачи и всем пока.